Ра-та-та-та-та-та-та. Всем привет нашим людям. Сегодня, ребята, мы отправляемся в путешествие. Мы сегодня не планируем что-то снимать, но тем не менее будем ходить, гулять, грибы искать. Вдоль старинного оврага будем пробивать поселение. Сегодня необычный у нас коп. Мы сегодня вдвоем с лисичкой. Айда путешествует с нами. Вперед на поиски. О, эти, смотри. Палка лыжная. Хм. Москва. Советская. Черный сигнал был. Плюс один к удаче. Смотри, опять с гвоздями. Вы вспоминаете это видео, да? В подсказках будет. Смотри, Хорошая подкорница. Сохранчик, сохранчик лесной вообще. Маленькая, да? Да, смотри вот эти. Маленькая. Зачет берем. Слышите звук. И как обычно это бывает под самым толстым-толстым корнем. Ну как счет, а? Сейчас раз такое колье. О. О. Эй, 73. Чисто прям водобров положу. Опять поздняйте, пять копеек. Что это такое? Смотри. Что это? Не меня Золото? Нет. О, блин, с камнем! С это камнем! Что такое, ко... Что? В смысле? С Ты кам... подложила, что ли? Да какой подложил? Да такое не бывает. Подложил. Может, это детское колечко? Не знаю, Дай я почищу щеткой. Только давай не для Инстаграма, пожалуйста. У нас шок, конечно. Детское колечко или что это? Почему детское-то? Женское а, кольцо. Так мы не находили никогда золото. Чего ты, кроме ну. того креста? Ну, может имперская быть, кстати. Без шуток. Смотри. Ну, Смотри. Тихо. Молчи. Сейчас, сейчас заору прям на весь лес. Надо помыть, тут родник. Родник Пойдем рядом. в родник, помою. только не, не не не Вообще, вот как, да? Что то мы с тобой дернули сегодня. Да нет, вряд ли. Мне кажется, не золотой. Посмотри, какой вид у него. Он, может, и не золотой, но посмотри, какое обрамление. Правда. Это явно не советская, мне кажется. Не похоже на советское. Вообще! Сигнал, кстати, рядом с чешуей, Такой вот, примерно. С чешуей рядом? Да, ну давай рядом. копай вот, чешую вот, вот, смотри, смотри, А, смотри. ты имеешь в виду по звуку? Да, что? блин, подошла что? рядом. 0,1 был. Годограф писал. Давай еще раз попробуем прозвонить. Давай. Я вообще прям думал, что это чешуяка. Почему? Потому что мы идем вдоль старинных, старинных, старинных мест. Ищем селуху, ребята. Да. Самостоятельно одни ищем. Вот. Нету никаких здесь дорог. древности не было ни по Шуберту ничего, ни по Минде. Так что здесь... Вообще нету копок никаких. Здесь вообще никого не было. Ходим спокойно. Советы копаем. Советы попались. И вот эта вот находка еще одна. Здесь комрадов не было. в шоке, брат. Черт, посмотри, я поднял его где-то с полтора штыка. Главное, опять вечером. Опять к ночи ближе. Давай посмотрим, как он сигналил. О! О, 0,1, как я показывал, ребят. Вот, видно? Да, конечно, видно. Вообще низкий сигнал, очень низкий. Кстати, низкое может бить даже золото. Драгметал тоже низко очень бьет. Так а звук какой? Какой? Гру... Я не знаю, какой. Гру... Грубо... Грубоватый. Мы с тобой золото а? находили, не раньше. В общем, с камушком, ребята, с камушком. Ну, прям, не верится. Все, верю, я сердце. потерял. Мне не верится, что это золото. Ну а ты, что? красавчик, потерялся. Да. Ищи заново. Блин, куда наделась-то? Вот так раньше теряли вещи. Золотые. А у меня вот, я сначала, когда открывал земельку, вот так вот смотрю, думаю, такое? думаю. Но думаю что такое золотистый думаю. Ну они все я это вставлю в видео, да. не волнуйся. Иди, на, помой, покажи ребятам. Ну, пойдем вообще, вместе. Обалдеть, я в шоке вообще. Ходишь, ходишь. Я сегодня сто процентов был уверен, что мы ничего не найдем. Ты сказал, я еду просто с разведкой, я ничего не ожидаю, и сто процентов мы ничего не найдем. Давай, вот. Потому что мы идем вдоль рек древних, и здесь что-то найти но очень сложно. Здесь никаких дорог не было, а тут такое выскочило. Давай, лиса, покажи, что мог на рыбу. Красивые, ребят, но, ну, ну не советская эта вещь, не советская. Проба есть? Сейчас мы посмотрим. Не похоже на советскую вообще. Вот чтобы ему здесь да лежать -то? Да. С чего бы вдруг? смотрим. Смотрим, очень красиво камушка то как переливается. Проба, по-моему, проба. Красиво. Подожди, вот с другой стороны. Вот с внутренней, посмотри-ка, проба по мне. Нет, Или мне просто очень хочется этого. Мне логи. кажется, тебе очень хочется. Ну, оно очень красиво Ребят, не правда ли? Напишите в комментариях. Ну, явно металлическое, прекрасное. да, такое. Да, жалко, что не золотое. Хотя вот тут что-то есть вот. Но ну, оно не, не золотое. Золотое бы прям переливалось бы. Но все равно, ребят, это зачетище. Ну надо сейчас... сфоткать, отправить. Нет. Держи. Подожди, вот это вот смотри. Ребят, вот штампик. Штамп, штамп. Штампик, да. Ну, надо будет, да, почистить его, как следует. Посмотреть. Ну, верни его еще ко мне к а вот и наш гид. Собираемся все под его катушкой. За здравия, за находки, за удачу. Приход был здесь. Чешуя. Да, Чешуя, да, ребята. Да, ребята. Ну что, давайте пожелаем всем удачи. Ежики в тумане. Молодцы. Находка табу гульми. Пим-пим-пим, тонкий. Их даже уже не видно в темноте. вон. Мы сделали. Ну, я, короче, за девчонку скосила. Видео, наверное, скорее из двух частей будет вот это. Здесь вот проба видна. он уже Вика поскакала в поле. Ну, если не до домонгол, Алексей. В этом, в этом комочке. В этом кусочке. На закате дня еще серебро. Между прочим, я видео снимала. А это Женек зарядил металлодетектор свой. Ты там грибы, что ли, нашел? Ищем древность и старину. Скорее всего, медь. Или советь. или ходячий. А у Вики с Женей чешуечка. Убираемся через джунгли. Прям как по асфальту, а? К себе едет поля. Ты что творишь? Это что за зверство посреди леса? Это танцы, танцы, танцы, танцы, танцы. Ой. Пишите в комментариях. Кому сразу на ум пришел заяц, выплывающий из тумана на волка, как айсберг в океане?